Здравствуйте, друзья и гости канала! 25 января ежегодно отмечается Татьянин день. В Православной Церкви вспоминает святую мученицу Татьяну Римскую и совершает в храмах и церквях молебен честь святой. История возникновения этого праздника уходит корнями в глубокую древность и посвящена святой мученице Татьяне родившейся в Риме. Ее родители были богатые и знатные люди, тайно уверовали в христианство, и дочь воспитывали в христианской вере. Во время гонения на христиан при римском императоре девушка была схвачена и подвергнута мучениям, но даже пытки не смогли сломить ее и отказаться от веры. Святая Татьяна была казнена вместе с отцом. В 1755 году день мученицы Татьяны получил новое значение. Императрица Елизавета Петровна в этот день подписала указ об учреждении в Москве университета, а церковь при университете осветили в честь мученицы Татьяны и с тех пор святая считается покровительницей студенчества. Так Татьянин день стал студенческим праздником, то есть Днем студента. Народная традиция. В старину 25 января называли днем Татьяны Крещенской или праздником Солныш. Считалось, что даже в пасмурную погоду в этот день хоть на минуточку появлялось солнышко, освещая все вокруг своим благодатным светом. В этот день поздравляют всех женщин с именем Татьяна. Девушки молятся о лучшей судьбе в жизни. Студенты о помощи в обучении и посвящении. Народные приметы, ясная и морозная погода хорошему богатому году. Если 25 января испечь хлеб с гладкой, блестящей корочкой, то год будет богатым и спокойным. Поздравляю всех с солнечным праздником, с Днем Памяти Святой Мученицы Татьяны, с Татьяниным днем. Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила вас и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, чтобы все дни были солнечными, настроение было лучистым, а все беды обходили вашу жизнь стороной, всех Татьян с Днем Ангела, да хранит вас Господь!